Так, всем привет, друзья! Пришла кормить хозяйство свое. Вот видите, я сейчас толсто режу, да? Это сейчас Манька выйдет и увидит, как она это любит. Мой Василек, я тебе холодец принесла сегодня. Ой, не тот ключ. Я лучше в ключах уже. Все тот. Запуталась. Тут на снег выпал. Смотрите, сколько много. Ой, как открыла я замок. Сейчас собираюсь менять замок. Вот эту помешу. Смотрите. Сегодня снега навалило. Маня, а ты куда залезла? Ну иди сюда! Ну Вы что, вылазите это? Я вот эти вёдра из-под отходов в садике беру отходы каждый день. И, Маня, и стой теперь там! На, Вася, я тебе холодец принесла. Ну ты бестолковая. Вася, Вася, иди, иди, Вася. Вася, иди, иди, холодец принесла. И что, как я тебя вытащу оттуда? что такое? А где козлятки? А? а где гуси мои? Вылазь! Иди сюда! Давай, выходи! Ох. Иди во! О господи! Давай! Теперь ты пошел! Гуси где мои? Все, идите. гори где? А гуси где? Я в ужасе. Тихо. Ой, гуси там сидят, слава богу. Отдыхают. Давай кушайте. Сейчас очистки там, Ой, ну, кошмар. Что творит Это маня у нас, а? На, грызи, ешь. У меня очистки очень любят. Так, сейчас. Зерно дам. Ага. На одном месте-то сидеть, мерзнуть, да? Сейчас, говорят, заморозки начинаться будут. И... Ох, господи! Ну, мы как тут, нормально снег кушаем, да? Молодцы. Так надо будет добавить вам снега еще. Клюйтеся, клюйте. Включи. думать, тишина такая? Никто не кричит. Это ж надо. А, вон здесь у меня яйца несут они. Вон куры мои. И несут яйца. На пирожки нам пойдет. Вот. Нашли место. Рига, рига, рига. Толза, толза. Примерзла даже. Ага. Ну ведь это что такое? Какие стали, а? Ужас, ужас, Вась, Вась. Вася, иди, холодец, на. Вась. Иди. Кс -кс -кс. Иди сюда. Вот я оставлю, пускай. Грызи. Ешь. Фух. Ага, замерзли. Грязные стали, там же вообще кошмар убирать нельзя, все подмерзло, ужас. Ничего, ну, сейчас согрейтесь. Худогонье. Вон рожки-то растут. Рожки-то растут. На собор даже залезло смотреть. Гуси, где у меня они сидят спокойно, вон здесь у меня. Лебеди наши. Давай гусям покушать. Я их подспала. Они, прежде чем зайти, они больно умываются, чистятся двоем. У входа сидят, никуда не уходят. Красота ты моя. Ага. Вау. Так. Сам зашел. Теперь гусыня должна зайти за ним. Зерно дала. Идите, ешьте, ешьте. Нету там коз боятся. Ну, чистюля. Ну, чистюля. Иди, заходи. Ага. Наблюдать интересно за ними. А за хозяйством. Как они чистятся, умываются, как они кушают. Как... Я вообще люблю животный мир. Смотреть. Наблюдать. По телевизору тоже стараюсь смотреть. Вот, путешествия про животное. Любое животное люблю смотреть. Ой, ну чистится, чистится кошмар. Ну заходи уже. А мои одна она пока там соберется. На меня слышно, наверное. Заходить. А вон мои козлятки наяривают. И зерно дала, и снега. А из снег, говорю. И отходы, и стена. Короче, кушают, наяривают. Вот туда, далее тут. Наверное. А, зашла. Да не буду я вас трогать Не буду, не переживайте Кушайте, кушайте, кушать хотите Вот они на снегу все время Бегают по снегу ну, бегают. Хоть и грязно как бы, да, у них Но они все равно чистые Они очень чистолюбивые, как говорится Я такую птицу очень люблю а эти, мои грязнульки, вчера такие белые были, вот постояли у гусей, и все, и мокрые еще. Ну, сейчас, обсохнет, сохнет, вычистится, нормально будет. Ну, как живет? Как жвачку? Вкусно, да? Вкусняшку я дала. Кушайте, кушайте, все, друзья, пошла я домой теперь. Дома надо варить, кушать. Короче, мы с Фарида у меня сейчас уборкой занималась. Убралась. Я сделала толчонку. Мама говорит, хочу толчонку. Мама, занеси лечу, говорит. Я занесла лечу. Да, мама лечу самая вкусная. Я где-то не пробовала, мама самая вкусная. Ладно, спасибо, спасибо за лучший комплимент. И это, клубничное варенье занесла. То же самое вкусное. Ну, конечно, мама же делала. А вот мое лечо. Вот лечо. Она положила в такую маленькую тарелку. Все уходит. Стоило. Это ладно варенье. А пожарила колбасу. Фарида хлеб собирается резать. И смотрите, я говорю, Фарида, бабушка у нас любила, вот, из-под картошки. Да, только лук у нас зеленый бу был. Бульон. Чаще всего. Она говорит, что, мам, сделать, что ли? Сделай, говорю. Сейчас тарелочку переложим, просто поменьше тару и лук накрошила. Очень вкусно. Бабушку у нас я так любила. Сейчас. Надо. Я думаю, хочет кушать надо. Свежий совхозный хлеб. Как он хрустит. Он ломается, но зато он очень вкусный. на тебе побольше, mm -hmm. поменьше. Сама себе положишь, да? Мне вот вот так вот наполовину. Ой, смотрите, это говорит наполовину, это что, очень сильно похудела и мало кушает, в городе мало кушала и теперь не надо половинки не делать так хлеб, сейчас целый будет. Да, вот отсюда, вот чай с молоком путишь. Mm -hmm. Я говорю, пирожки будем на выходные себя. Ладно, все, пойду кормить Даринку. Что, лечи будешь кушать? Наверное, да. Наверное, да. Вот такое Лечика. Ты чего туда несу. Эээ, Динара, говорю. Фарида попробовала лечо, мама говорит, такое вкусное лечо. Вот камеру включила, и она опять повторила. Лечо правда вкусное? Да. М -м -м. И не кислое, и не соленая и не сладкое. Вообще как будто свежая да? Фарида перец угу. любит у нас. О, кто прискакал у нас там? Приятного аппетита. Спасибо.